Привет, ребят! Давайте быстренько разберемся, что сейчас происходит на рынке, пройдено ли дно биткоина или нет. Посмотрим на капитализацию, посмотрим на доминацию, посмотрим, куда рынок сейчас направляется. Также я покажу, какие изменения в моем портфеле и какие действия я буду предпринимать дальше. Кому данное видео может быть интересно, присаживаемся. Поехали! Сразу хочу сказать, мы ну, кто новый там, на канале, да, там с подписчиков или просто человек, который первый раз смотрит мое видео, все, что я буду здесь говорить, это не означает, что вам нужно это повторять, это будет всего лишь мои, мое мнение. И здесь я показываю свои действия, то есть реальные действия, что я делаю на этом медвежьем падающем рынке. Поэтому повторять не обязательно, вы можете анализировать, сопоставлять с другими там блогерами или другой информацией, и потом уже анализировать и принимать собственное решение. То есть писать в комментариях там, например, прав ли или неправу, я думаю, не имеет смысла, но обязательно пишите в комментариях. Что вы делаете в этот момент, какие принимаете действия и на какой стадии покупаете может альткоин и биткоин и по вашему мнению пройдено ли дно биткоина или ждет еще нас впереди. Обязательно пишите, будет мне очень интересно почитать. Итак, давайте сразу переходим на график. Видите, мы идем в восходящем таком канале, много раз я стараюсь описывать раз в неделю, пару раз в неделю ситуацию в моем телеграм-канале, поэтому обязательно туда залетайте, я туда информации даю больше. На YouTube я не могу, да, там каждый день выпускать ролик, то есть нет сейчас такой возможности. Так вот, я давал информацию, вот здесь я хотел, видите, в зеленой точке набрать лонговую позицию. И вверху канала я уже писал, кто там, у кого получилось набрать. У меня не получилось лично. То скидывать позиции, потому что ну, напрашивается какая-то коррекция. Сейчас мы стоим в районе 22 800 долларов за биткоин. И что я жду от дальнейшего движения по биткоину. А потом уже перейдем в мой портфель и более долгосрочные перспективы разберем. Смотрите, сейчас... На мое, ну, не то что сказать удивление, но есть определенное несходство с коррекциями, которые были там вот здесь, когда мы приходили к верхушке да, там канала, здесь и шла коррекция, и падение было быстрее намного, здесь, видите, здесь, здесь мы корректируемся медленнее, намного медленнее, и это показывает... Не то, что там очень там какую-то силу покупателей, но либо это манипулятивно удерживает цену, да, либо действительно здесь кто-то покупает и набирает позиции. И вот эта зона, э, во-первых, надо вот как минимум выбить, я думаю, здесь есть ликвидность. 22 500 уйти чуть ниже 22 400 и потом есть все шансы у нас отправиться опять в район 24 25 либо же зафиналить вот последние цели которые у меня стоят на графике это район 26 28 тысяч я не думаю что биткоин пойдет дальше в этом цикле я не верю что это там прям разворот какой-то как минимум прям сейчас потому что ситуация происходящая в мире как вы видите она не располагает тому чтобы рынки очень сильно куда-то росли. А вот эту точку я поставил 33. Во-первых, это мож, мож, могут собрать в моменте очень жирную здесь ликвидность. Я думаю, здесь шартисты тоже, которые набирали там еще повыше, попрятали свои стопы. И биткоин, если отсюда, вот сюда дойдет, во-первых, на 27, к примеру, может очень резко, я думаю, даже без альткоина в моменте просто выбить, вынести вот эти 33, Маловероятно, но может. Таким образом загнать еще больше людей в поезд, который типа уже куда-то уходит. И потом уже уйти ниже, где собственно я его жду, это в район где-то 16-15 тысяч. То есть обновление Лайо, да, вот этого последнего локального дна, так сказать, 17 тысяч 800. Так вот, смотрите, то, что у меня есть в портфеле, сейчас перейдем, я покажу. Я ничего сейчас делать не предпринимаю, а спекулятивные позиции я однозначно буду лонговать, если биткоин придет опять вниз канала. И это в районе 21 тысяча, да, 21 и вплоть до 20 тысяч 600, 20 тысяч 500 я готов здесь набирать лонговые позиции. Как спекулятивные, так и что-то добавить в портфель. Потому что вот здесь... Как раз если выбьем и придем, соберем ликвидность, то отсюда, я думаю, можно устроить, опять же таки, очень хороший рост. И прийти к этим, к этим финальным значениям. Либо же то, как мы видим, сейчас хорошо удерживает. Мы отправляемся на 26-27 прям с текущих. Либо чуть-чуть ниже, вот 22-500. Выбиваем вот здесь лонгистов, потому что, я думаю, стопов здесь тоже приличное количество сосредоточено и было бы глупо крупному игроку ну, не забрать их. Да? Что касается моего портфеля. Кто за мной следит все знают. Я набирал портфель, уже набирал портфель долгосрочный инвест портфель, когда уже цена была 37-38 тысяч. Потом я добавлялся по 30-33, по потом я добавлялся вот по 22, потом добавлялся 18 то есть последние мои покупки были по 18 тысяч долларов не биткоина а именно альткоинов и за счет данного усреднения ну во-первых за счет падения у меня портфель показывал в моменте чуть больше чем минус 50 процентов представляете какая серьезная была просадка шуковая ситуация но спокойно по стратегии через усреднение Здесь где-то побольше альты усреднял, здесь на выходе, когда монеты давали хороший рост, по 40-50% продавал, потом внизу канала опять покупал. И вот эти движения, падение, рост мне позволило сейчас выйти в портфель в минус всего лишь 5% и у меня уже 57% практически в стейблкоинах. А до этого, когда я усреднял, у меня там уже оставалось 15 или 18 процентов стейблкоинах. То есть я практически весь был загружен в вальте. Теперь я себя намного лучше. 57 процентов стейблкоинах, остальные 43 процента у меня в вальткоинах. и все мои позиции сейчас в минусе, если брать общие, да, там в долларовом эквиваленте, минус 7 процентов всего лишь. То есть не минус 50, а минус 7. Но еще есть 57% USDT, где я могу усредняться. Вот эти, что вы видите, монеты, альткоины, которые у меня набраны, плюс остальные, там 1 от 43%, это не финальный там какой-то портфель мечты, который я хотел собрать и идти в э, следующем бычьем забеге, расти. Да? Потому что здесь я очень много продал, даже по половине продал и Nier протокол и DOT. Я полностью вышел с BNB, я полностью э, вышел с Solana, потому что они вышли либо в 0, либо BNB вообще дал плюс, Solana дала плюс. DOT вышел в 0, я покрыл половину позиций. Nier вышел в 0, я покрыл половину позиций. Atom вышел э, даже в плюс, я покрыл больше половины позиций. Покрыл половину позиций почему? Потому что я планирую альткоины набирать при следующем, если будет хорошее снижение, ниже, чтобы у меня уже э, средняя точка входа была еще ниже. Если даже мы продолжим какой-то рост, если он будет, дай бог там, то я буду ну, расти вместе с рынком с этой позицией в 43% в альткоину. И там уже буду принимать решение при достижении 27-28 тысяч, выходить ли вообще полностью 100% стейлблкоина. Или будем смотреть в зависимости, как ведет себя рынок дальше и что происходит в мире, какая ситуация. Но давайте с вами все-таки расценим ситуацию как-то трезво. И вот даже если взять предыдущее дно 5 декабря и 12 апреля 2019 года, то есть мы видим полтора года где-то накопления Здесь мы ну, упали и что получается в течение месяца у нас мы прошли дно. Да, мы падаем долго, но мы не можем так накопиться очень быстро, пройти дно и сразу идти рост. Я не думаю, что крупный игрок набрал позиции, которые он хочет. Поэтому мне с трудом верится, что мы с текущих куда-то там разворачиваемся и летим на 60-100 на тысяч. Вот эти цели, да, которые я обозначил, может быть, мы их возьмем. Вторая под вопросом, а вот 26, там, 27, 28, я думаю, мы можем потрогать в обозримом будущем. И потом у меня финальные цели... Вы видите на экране, как я уже сказал, если мы приходим в район 20 тысяч, 20 500, я пробую спекулятивные лонги и какой-то процент, процентов 10 добавлю еще в портфель, если хорошо альта просядет, в долгосрочный портфель. Потом процентов 20 однозначно я сразу буду выделять USDT для покупки в долгосрочный портфель, когда мы перебьем лаи и пойдем ниже 17 500 Мне не важно сколько это будет, 17, 16 или 15, здесь я буду набирать однозначно большой кусок портфель. И если прям вообще очень все плохо, крах... Мы идем в район 12-11 там 11 тысяч за биткоинов, там я уже загружаюсь полностью и беру на себя определенные риски, да, что вообще крипта может стоить ноль, но очень уже сильно здесь замешано множество крупных игроков, фондов и такая кормушка вряд ли с нее будет слазить. Я думаю, ничего с рынком крипты. Не случится, но в любом случае вы думаете своей головой и ни в коем случае не инвестируйте сюда заемные последние или кредитные деньги. Я вам обозначаю то, что я буду делать, свои действия, а вы уже там решение обязательно принимайте самостоятельно. Ну и по капитализации рынка, вы видите, сейчас мы находимся в районе 1 триллиона. Я думаю, что в отличие от биткоина предыдущий хай бычьего там забега был 750 миллиардов я думаю он устоит и как раз если мы спустимся где-то 700 миллиардов ну максимум 500 и то, я думаю это уже много я думаю район 700 600 500 миллиардов это и будет где-то дно по капитализации всего криптовалютного рынка также рекомендую следить за доминацией биткоина потому что вот сейчас почему альты там стреляют да биткоин стоит альткоины некоторые там выборочно стреляют пампятся Потому что доминация биткоина, она спускается. Она тоже идет в таком канале. У нее верх канала там 48-49% от всего общего рынка. И низ у нее 39-40%. Так вот сейчас мы находимся в районе 42%. Э, и даже вот здесь ниже, видите, хорошая сильная поддержка, от которой мы тоже, кстати, отскакивали несколько раз. То район вот 41,5%. То есть может такое быть, что на днях уже... Биткоин начнет впитывать доминацию и обратно будет расти туда, кверх канала. Либо мы сходим все-таки на 39-40, тогда альты еще постреляют очень-очень хорошо. Что-то на 20-30, может что то, 20, 30, может -то 100% даст. Поэтому здесь тоже нужно следить. И в районе 41-41,5 я бы уже продавал по-любому процентов 70 альткоинов. И где-то в район 39,5-40. Я думаю, с альткоином вообще можно смело выходить, если мы остаемся в медвежьем рынке. И когда биткоин возвращается в район 50-49, потихонечку обратно вы можете набирать портфель альткоины. И если мы разворачиваемся, уже будет бычий забег. Я думаю, по традиции они устроят сначала рост биткоина, который питает капитализацию. И максимум, куда он может ее питать, я думаю, это район 54%. Здесь однозначно будет... Нужно набирать альткоины, потому что вряд ли он дойдет выше. Я вот поставил для себя планку максимально это 60% всей капитализации, может питать себя биткоин, но я думаю, такого не произойдет. Во-первых, биткоин, он уже давно на рынке, это раз. Во-вторых, не такой он супер, чем-то отличается и лучше, чем другие уже более улучшенные модели и современные, так сказать, монеты. Да, он старый, да... Он поводырь рынка, да, у него там заканчивается количество монет, есть определенная там, эмиссия, есть свой алгоритм добывания этих биткоинов. Людям это нравится, люди эти приняли, и манипулятор его выбрал для этого рынка как поводыря. Да? Поэтому в любом случае биткоин остается номер один на сегодняшний день по альткоинам. Но все же, я думаю, он не сможет в себя питать капитализации больше, чем 54% процента уже в нынешних условиях в наше время, потому что монет, альткоинов, других топовых хороших проектов, ребят, насколько стало много, что они естественно отжирают вот эту самую капитализацию. И со временем биткоин-доминация, она в любом случае, э, ну как минимум логично должна уменьшаться и уменьшаться. Кстати, ребят, не знаю, кому будет интересно. это Я сказал, там продал BNB, продал BNB, потому что оно в плюсе, но BNB я буду докупать. А Solano, например, я вообще э, исключил из своего портфеля, продал ее в плюс и все. Для меня этот альткоин умер как минимум в долгосрочной перспективе там, в инвест-портфель. Я только готов его набрать в инвест-портфель, э, очень маленькую часть, когда он придет в район 20 долларов и в район 10 долларов. Сейчас по этим ценам Solana только хорошая, она действительно очень хорошо ходит именно для торговли спекулятивную часть, то есть купил и продал. Почему? Потому что, во-первых, обратно куча проблем, лагает, недавно 8 тысяч человек пострадало кошельков. Фантом, который там на Салане, да, опять какие-то сбои, опять что-то там хакнули, хотя не отрицают это дело, но сколько уже погрешностей в Салане, что я даже не могу передать, что бы было с другим блокчейном, если это случилось на другом блокчейне, вот такие дыры, проблемы, лагания, вывели средства. Я думаю, минус 50-60% альткоин бы лег в моменте. Салана же, смотрите, вообще вчера там скорректировалась ну, буквально там на каких-то несколько процентов после этой новости. Что это говорит? Это говорит о том, что Салану реально держат действительно вот этот кучерявый, Бенкомфрид, по-моему, забывай, как его зовут. Основатель FTX, манипулятор, которого есть фонд Alameda Research. Вот они практически всю эмиссию этой саланы держат. И они что захотят здесь с ней, то и делают. Поэтому я не спорю. Актив очень хорошо ходит, подходит для трейда. Купил, продал. Но держать его как инвестицию и надеяться там, на повторение 250, может, даже выше долларов, я бы не стал. Да, они могут дотянуть, но вы должны знать, у них все монеты. И если что-то с Соланой еще там хуже случится, я уже не знаю, что может хуже случиться, чтобы понять, что этот блокчейн не такой уж хороший, как его там распиарили, то они могут так разгрузиться в рынок, в стакан налить, что мама не горюй. И, ребят, ваши деньги, которые вы покупали Солану, по 200, 140, 100 долларов, даже сейчас по 40 долларов, они могут зависнуть ну чуть ли не навсегда потому что ну, для меня это полный бардак абсурд и чисто манипулятивный блокчейн монета нет я продал и я вам сказал вот по 20 долларов по 10 вообще 1-2 процента возьму может они накачают еще раз а так только вот торговать она действительно хорошо ходит по 10-15 процентов низ вверх торговать пока что ей одно удовольствие спекулятивную часть а как фундаментальный блокчейн Салана для меня с портфеля полностью уходит. Это мое мнение, вы можете в комментариях написать свое, я буду рад об этом почитать. Ну ребят, давайте заканчивать, на этом я думаю все, ваши комментарии жду обязательно. И также не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео, залетайте в телеграм чат, подписывайтесь, буду рад видеть каждого. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.